А кто такие бриксики? Большой-большой секрет. Экватор приемной компании. Помоги нам выбрать логотип телеканала. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Елизавета Никитина. Визит делегации Казанского федерального университета в Киргизии продолжается. Накануне представители вуза во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским посетили ряд объектов вооруженных сил России. Помимо этого состоялась встреча с исполняющим обязанности начальника авиабазы КАНТ Александром Куксой и директором школ Надежды Турчаниновой. Ряды БРИКС, возможно, скоро пополнят еще три крупных государства. Что это будут за страны и ждать ли изменений на мировой арене – в сюжете Карины Саяховой. Средства массовой информации заполонили интернет сообщениями о, возможном присоединении к БРИКС еще трех стран – Саудовской Аравии, Турции и Египта.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 14 июля в Высшей школе Государственного и Муниципального управления Казанского федерального университета прошло открытие первого модуля «Современные вызовы в госуправление», специальной образовательной программы для кадрового резерва президента Республики Татарстан 2022 года «Мастерство управления, современные тренды и вызовы». В рамках реализации модуля резервисты познакомились с инвестиционными стратегиями ведущих регионов, получили практические навыки работы с инструментами управления проектами и ответ на вопрос, как стать эффективным руководителем. Сервис «Суперджоп» опубликовал рейтинг лучших в российских экономических вузов. Список составлялся, исходя из уровня зарплат выпускников последних пяти лет. десятку лучших вошел Казанский федеральный университет. В среднем вчерашние выпускники КФУ зарабатывают около 97 тысяч рублей в месяц. При этом показатель за минувший год увеличился на 12 тысяч рублей. Командир первого отряда снежного десанта Валерий Соловьев посетил Музей истории Казанского федерального университета. В эксклюзивном интервью он рассказал о своих студенческих годах. Полную версию беседы в ближайшее время можно будет найти на сайте Музея истории КФУ. Казанский федеральный университет продолжает ремонтные работы в общежитиях студенческого городка. Реконструкция проходит в общежитии номер 10 на улице Академика Губкина 11. Планируется сделать капитальный ремонт мест общего пользования – туалетов, кухонь, коридоров и входных дверей. Также в общежитии номер 3 на улице Акадели Кутуя 2 идет замена стояков горячего и холодного доснабжения и всего сантехнического оборудования – Закончить ремонтные работы планируют до начала учебного года. Работы действительно запланированы большие. Сумма ремонта, я уже, наверное, сказал, 25 миллионов рублей. Две недели назад действительно сюда зашли строители. Сейчас ведутся демонтажные работы мест общего пользования. Одно крыло у нас уже полностью демонтировано. И начались подготовительные работы по выкладке плитки у нас уже осуществлены. И начинается выкладка плитки на стены и на полы мест общего пользования. От 30 градусной жары до обильных ливней и обратно. О природных качелях поговорим с экспертом Казанского федерального университета. Такая смена характера погоды связана с тем, что сменилась циркуляция, характер циркуляции. Говоря о смене барических образований, важно отметить, что они также имеют недолгое время, которое не оказывают на нашу территорию. И буквально уже к выходным и к началу следующей недели данный циклон уйдет за Уральские горы, а поле, а нашу территорию, погода нашей территории будет определять, опять же, поле высокого давления. И погода наладится, придет в ту норму, к какому мы привыкли лету, к стандартной летней погоде. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!